привет друзья у меня сегодня снова мангал я сегодня буду готовить два рецепта так налегке скажем так хочется показать вам классные рецепты чтобы было красиво вкусно и просто Сначала мясо, это будет шашлык, шашлык на мангале, на решетке. Взял красивое мясо, шикарный антрикот говядины, такое красивое, очень. Здесь ничего придумывать не буду. Не солю, не перчу Никаких маринадов А сразу на решетку Сразу же будем зажаривать Просто зажаривать здесь важно классное мясо мясо у меня проверенное покупаю постоянно в одном и том же магазине поэтому не требует никакого маринада ничего просто жарим сейчас будем давать корочку а потом сделаем все остальное так ребят пока мясо жарится надо подготовить лук чищенный лук крупно нет не крупно мелко нарезаем полукольцами можно Это очень важная часть рецепта подобного мяса. Мясо ж мы не мариновали совершенно. Сейчас сделаем луковую подушку. Мясо уже, кстати... Ой, хорошая, хорошая. Класс. Сейчас еще с другой стороны зарумяним. И можно заканчивать с мясом. Мясо, по-моему, готово. Слышу. Да. Да. Все, смотрите, ребят. Мясо шикардос вообще. Готово. Теперь очень важный момент. Очень важный момент. Мясо внутри еще сто ну, процентов недоготовлено. И сейчас оно дойдет. Ай, горячо. Сейчас накрываем луком, перец и соль. накрыли и вот перемешали. Пусть стоит. Мясо сейчас дойдет внутри, а заодно натянет на себя вот этот запах лука, который мы любим в шашлыке. Мясо доходит. Теперь рецепт номер два, который можно легко приготовить на мангале что для меня значит легко легко это вот меньше времени уделять мангалу костру поставил забыл потом вспомнил что там стоит забрал а она уже готова сел выпил с друзьями закусил вот это для меня значит легко поэтому рецепт номер два как я и говорил кстати рецепт для меня новый что мне понадобится? Картошка. Картошку я предварительно дома подготовил. Нарезал ее на дольки. Добавил розмарин. Добавил, посолил. Добавил оливковое масло. Перемешал. Ну, Можно сказать, это был маринад. А теперь возьмем подчеревок. Должен быть красивый подчеревок. Ничего себе. С подчеревком я не делал ничего. Я его... Просто сырым сейчас нарежу. Кстати, кабанчик хороший. Был обсмален в соломе. А, класс. Так, сало я не солил, можно в принципе чуть подсолить. Картошка тоже соленая, но картошку я не перчил, а вот сало я все-таки немножечко поперчу. Теперь мяско доходит. Приступим к картошке. Ай, мало места. Так, ладно, не трогаю. Надо же красиво собрать. Очень аккуратно одевайте на шампур сырую картошку, потому что можно пробить пальцы. Сало мне, наверное, придется большое еще пополам разрезать. такая вот длинная картофельная получается. Так, ребят, когда будете жарить картошку, моя вам рекомендация. Не отходите надолго, либо не разгоняйте сильно мангал, потому что Сало начинает быстро очень плавиться, капать и сразу возникает огонь. Короче, может сгореть. Чтоб этого не было. Минут 10 можно попить пиво возле мангала. Но картошечка точно будет огонь. Уверен просто. Так, все, ребят. Готово. Ай-яй-яй, какая красота получается. Рекомендую. Лайк, подписка, сто процентов. Это... Такие рецепты можно достаточно легко и быстро приготовить на мангале.